Заработать на интернет-покупках в Китае очень просто. Кэшбэк-сервис Letyshops.ru. Более 740 интернет-магазинов и удобный интерфейс. Заходи по ссылке в описании и начинай зарабатывать с китайских покупок уже сейчас. Приветствую вас, друзья. И в этом моем очередном видеоуроке я вам расскажу, как заказывать, правильно заказывать вещи на сайте AliExpress. Небольшое такое отступление. AliExpress это интернет-магазин. Если вы не знали китайский интернет-магазин добавлю то есть на нем можно заказывать разные вещи и также под получать их в общем начиная от одежды заканчивая разной электроникой и в общем в общем то там все есть все можно найти это видео для тех кто не умеет заказывать то есть кто-то знает сайт но не умеет заказывать в общем вы зашли на сайт алиэкспресс и вы хотите что-нибудь купить к примеру давайте с вами Зайдем в телефон аксессуары и здесь мы можно ну, в электронике. Э, так, если вы здесь не можете найти, то пишите э, SD-карты. SD-карт просто. И здесь много разных карточек. Э, слева меню, типа э, какая карта там? XD-карта, SD-карта, мини-SD-карта, карта KF, CF и разные там. Я выберу мини-карту. То есть э, такие карты, которые для телефона э, объем мне нужно на 8 гигабайт. Нормальный продавец. Заходим на его сайт, ой, на его как бы товар. И справа мы видим продавец. То есть KK Store. Там зовут его. В общем, это тоже китайский продавец. Он продает как видите, нормально, то есть, вы, наверное, спросите, а чего это, почему ты как узнал, то есть, как она продает. Все потому, что просто смотрите на отзывы и смотрите на заказы, то есть, сколько заказов было и какие у него отзывы. Вот, заказов у него было 16 187 и положительных отзывов у него 96,3%. То есть, этот человек, который продает, он продает все тщетно, все честно, никуда не подворовывать, ничего, все приходит нормально. Если вы находите человека, у которого 5 заказов и рейтинг там за 70 заходит, то лучше покопайтесь чуть-чуть на сайте и найдите нормального продавца. Если рейтинг сильно высокий, а заказов у него ой как мало, там даже может быть за сотку не заходит заказов, то не знаю не берите но можете взять на свой страх и риск я вас не как бы не это можете я могу ошибаться выбираем 8 гигов и количество штук то есть одна штука я за нее заплачу 3 доллара 99 центов кто не знает курс доллара сейчас копируем нашу копируем нашу наш ценник 3 доллара это 222 рубля 6 копеек флешка за 200 рублей на 8 гигабайт в общем там можно закупиться на алиэкспрессе этих флешек и всяких там других чехлов там я не знаю чего-нибудь такого и продавать потом у себя спокойно в России там группу ВКонтакте открыл и можно продавать его например, за три дорого ну может два раза дороже здесь добавить в корзину то есть это корзина для будущих покупок к примеру вы смотрите какую-нибудь флешку или там телефон, вы добавлять его в корзину и, например, раздумывать брать не его или нет. Бесплатная доставка, служба Russian Federation, служба China Post, регистр Air Mail здесь мы нажимаем на почту и здесь у него почта Пост э, перейдет от 15 дней до 50 это бесплатная доставка а ЕМС это наша российская по -моему, почта я не знаю за нее то есть уже надо доплачивать 33 доллара 64 цента любое что-нибудь недорогое и брать ЕМС почту чтобы заплатить за нее 3 доллара, 33 доллара 64 цента и но ну, она придет вам да она вам придет за 5-15 дней но оно ни к чему то есть э, Просто-напросто вы переплачиваете за это все. И вот, нажимаем ОК. Если товарищ соответствует описанию, то есть вот описание. Мини-SD карта, производитель другой, упаковка, да, есть упаковка, скорость течения записи 10, классик, размер. Вот это все, если у вас есть, то, ну, если вот это все соответствует вашим параметрам, то вы спокойно берете, если же что-то не соответствует, к примеру, сколько там гигов вы заказали на 8, а пришло вам на 1 мегабайт, например, или 1 гигабайт, то вы спокойно пишете этому продавцу, и он вам отдает обратно деньги. Срок 60 дней, гарантия продавца. И отзывы от него можно посмотреть 144. вот Рейтинг у него 4,2 из 5 э, звезд. Вот у него все пришло, 3 недели все работает. Дата трансфер спид интабл 12 мегабайт. Uh, например, браун 4 гигабайта все отлично работает пришло с 23 дня. В общем положительно у него все пять звезд он заработал. Нажимаем купить сейчас. Вот сейчас я вам тут продемонстрирую одну важную Такую важную вещь. То есть вы при покупке, если вы первый раз покупаете, то получаете имя получателя, фамилия, имя, отчество без инициалов. Петров. Петров. Александр Викторович. Александр. Александр. Александр. Александр. Викторович. Страна у нас какая? Вы выбираете свою страну улицу, а вы спишите свою, например, у я род 10, лет... Ок... Ок... 10 лет октября, 10 октября, то есть D.2, 20, например, Кв, там например, Квартира 1, например, да? Если у вас длинная улица, то вы пишите на вторую строку. Если нет, то нет. Если у вас секция, пишите S1, например, вот квартира 2 или корпус 2, квартира 1. Город, напишите на английском Омск. Э, Омск, край. То есть, вы пишете, выбираете свой Омская область а Новосибирская область. То есть, ваша почтовый индекс. Вы идете на почту, которая у вас рядом находится, ну или не рядом. И у вас там висит э, табличка с вашим индексом. Не с вашим, а с общим индексом, который на почте, или же вы можете спросить э, там, у сотрудников э, сотрудников работы в почте, они вам скажут свой этот ваш почтовый индекс, и на этот почтовый индекс вам придет посылка ваша. Указывайте правильно. Вот теперь телефон вы пишете с восьмерки, например, любой свой телефон. С стороны указывается код города и номер телефона. И здесь мобильный телефон свой. То есть вам позвонят и нормально все будет сохранить и отправить по адресу. Вот у нас Александр Петров, Петров Александр Викторович. И здесь вы можете оставить комментарий для продавца. И здесь вот, если у вас нет купонов, то нажимайте I agree. В общем, я согласен с заказом. И здесь вы выбираете уже непосредственно почту, о, почту. способ оплаты. Здесь есть также мобильный платеж, Kiwi и другие способы оплаты. Также есть виза, мастер карты и маэстро. Номер карты, срок действия, код безопасности. Что это? Можете посмотреть код безопасности. Это у вас на обороте карт три такие справа в конце. То есть имя владельцев, то есть имя, фамилия. На английском пишите. Чем другие способы оплаты здесь есть. Есть киви Валет, также Яндекс.Деньги, WebMoney и разные другие вы... сразу вам скажу то есть он примет заказ только э, через несколько дней потому что это вам не реальность когда вы в магазин идете и в общем то в общем то все и он вам пришлет трек номер вы можете посмотреть это на своей э, на своем мой алиэкспресс то есть зарегистрируйтесь там и все нормально будет. <coughs> вот, в общем, заказы 3, ожидается платеж 1 Здесь в пишете находится центр сообщений, и вам здесь должен продвец дать трек номер. Поэтому потом вы будете отслеживать этот, то есть где ваша посылка, но потом можете ее забрать. Так что всем спасибо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте, если вам не сложно. Всем пока!